Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анна калантерная автор и ведущая марафона «Матрица стройности», который я написала уже 12 лет назад, получается, и успешно его веду на протяжении всех этих лет. Сначала это было офлайн то уже несколько лет я вела, и потом это перешло в онлайн. Это один из самых популярных моих марафонов. Скажем так, у нас два флагмана. Один автор жизни и второй матрица стройности. Потому что тема лишнего веса это актуальная тема в современном обществе. Я прямо, знаете, у меня есть ощущение, что я... Все равно каждый раз узнаю что-то новое. Мне всегда есть что сказать по поводу лишнего веса и мышления. И я с удовольствием буду сегодня с вами делиться серьезными размышлениями по поводу лишнего веса и мышления. Возможно, вы знаете, возможно, не знаете. Когда мне было 36 лет, вопрос лишнего веса стал крайне остро для меня. Потому что после 30 лет я начала поправляться. И знаете как? Сначала там килограммчик, два, три. И потом появился такой момент, когда я четко осознала, что мне перестают помогать диеты, и я перестала контролировать ситуацию. Реально. Хотела начать историю с другого. <смех> Но раз уже так пошло, то, значит, послушайте сначала. Я поняла, что ситуация уходит из-под контроля, потому что до этого мне всегда помогали диеты. То есть я садилась на сельдереевый супчик, я думаю, что многие с этим знакомы. И перестал супчик помогать. Тогда следующим шагом я сделала такое с собой. Я начала принимать себя, да? То есть смиряться с тем, что ну, елки, мне ж уже больше 30, значит, надо с этим смириться. Поправляются в моем возрасте, поправляются уже не от котлета, а от лет. И чем старше человек становится, тем ему сложнее похудеть, вообще уже меняется гормональный фон и так далее. Мне не давала покоя мысль о том, что я знала людей после 30, <-ти>, которые, тем не менее, были в хорошем весе, да? то есть комфортном, которые хорошо выглядят. И вот эта вот идея мне не давала жить спокойно. И тогда я решила заехать на другой козе к себе. <смех> я вспомнила о том, что я психолог. Я-то знала всю дорогу с момента окончания университета, что все, что с нами происходит, происходит по нашему желанию, с нашего позволения, по нашему выбору. И то, что я так выгляжу, это значит, я выбрала так выглядеть. К тому же я начала испытывать физический дискомфорт, в том плане, что мне стало тяжело подниматься по лестнице, если лифт не работал. И у меня начались какие-то проблемы со здоровьем, в том плане, что я плохо себя чувствовала. Там, быстро я уставала, утомляемость, ну какие-то такие, знаете, неприятные начали происходить вещи, которые, да, вот, обозначаются, что, ну а что вы хотели в вашем возрасте? Я была с этим не согласна. И тогда я начала думать, что же со мной происходит, почему я, в частности, и люди вообще поправляются, и почему после тридцати это становится особенно острым. Почему есть люди, которые хорошо выглядят после 30. И я утверждаю, что я нашла философский камень похудения, потому что все в голове, все в уме. но это такой комплексный подход, это такой комплексный набор. Недаром матрица стройности проходит три месяца, понимаете? То есть это не то, чтобы там быстренько пробежались по принципам матрицы стройности и воплотили их в жизнь. А это настолько много граней вот этого философского камня, что поэтому приходится рассказывать долго об этом, что же матрица в себя включает. И первое, о чем я вам хочу сказать, <coughs> и недаром мы объявили вот этот вот конкурс фотографий, по принципу матрицы стройности кушать как королева. Формула лишнего веса проста до невозможности. Ну вот она действительно очень простая. Лишний вес от лишней еды. Понимаете? Чем старше, почему после 30, потом после 40, потом после 50 люди легко набирают и тяжело сбрасывают? Потому что чем старше человек становится, все процессы замедляются, и с каждым днем ему еды ему ей необходимо все меньше и меньше. Но современный человек оказывается в ситуации такой, когда при помощи еды он реализует многие свои другие потребности, которые к еде не имеют никакого отношения. Человеку грустно – пойду поем, человеку скучно – пойду поем, человеку весело – надо отметить, человеку плохо – надо поесть и так далее. То есть очень многие свои истинные потребности заглушаются, потому что именно современная жизнь толкает человека к этому. Не принято выражать свои эмоции, не принято признаваться себе в своих истинных желаниях. А еда, она, мало того, что она доступна, она на расстоянии вытянутой руки так еще и никто и осуждать не будет за то, что человек ест. Ну Это же, типа, как физиологическая потребность. И именно поэтому я уверена в том, что все расстройства пищевого поведения, все причины лишнего веса кроются в образе жизни человека. Я на «Матрице стройности» много привожу примеров по поводу того, как едят дети. Вот там вот становится очень понятным, почему ребенка невозможно накормить, ну, маленького ребенка, да, то есть, когда дети начинают взрослеть, их можно подкупить, их можно уговорить, их можно шантажировать. То есть разные есть способы накормить детей насильно. А когда пока ребенок маленький, его непросто насильно накормить. Как забыть о еде? Кристина, вот прекрасный вопрос. Ну, это физиологическая потребность, вот нужно отдавать себе в этом отчет. Это курить можно бросить, это пить алкоголь можно бросить, а еду бросить это не физиологично, как минимум. Поэтому, знаете, один из большущих феноменов в самом первом месяце прохождения матрицы стройности мы -то, курс матрицы-то идет три месяца, да, но уже в первый месяц, даже в первые, наверное, две недели, mm. люди в разы начинают меньше есть не потому, что они о еде забыли, а потому, что они начали прислушиваться к себе и многие впервые за многие года и первое, о чем, что мы в матрице, в общем декларируем, это то, что в первую очередь необходимо научиться прислушиваться к себе и к своим истинным желаниям. Именно поэтому вот, матрица основывается на том, что у нас три непрекос... непреклонных правила, которые обязательно нужно соблюдать. «Я ем, что я хочу. Я ем тогда, когда я хочу. И я ем столько, сколько хочу. Но это подразумевает то, что когда не хочу, я не ем. Если я наелась, я не ем, да. И если я хочу одно, а мне предлагают другое, я тоже это не ем. Но это так. Это если очень быстро в двух словах. И вам могут показаться сейчас эти правила сложными, но на самом деле они легко восполнимы. Буквально позавчера мы с Ириной, Ирина сегодня тоже со мной в кабинете, и буквально позавчера мы с Ириной вспоминали истории мои матричные, когда я еще проводила офлайн занятия, у меня была одна слушательница, которая по окончании курса подарила мне как это называется монету монету серебряную коллекционную я не коллекционирую монеты да но это очень дорогой для меня памятный подарок и она сказала я долго думала как я хочу тебя отблагодарить и поняла что ты мне сэкономила огромное количество денег потому что перестала скупаться еда которая находилась в магазине и я скупала раньше все что видела а теперь покупаю только то что я хочу и это многого стоит. вот вот мне приходит такой комментарий, что я сама имею лишний вес я не знаю как прокомментировать этот вопрос я считаю что я выгляжу, Офигенно! Очень круто! Очень классно! Так, ложный голод, когда просто скучно, совершенно верно. И тут вот еще промелькнул вопрос, как поправиться. Слушайте, но ну это тоже про то, что вы не слышите свой организм. Ну как поправиться? Есть, есть столько еды, сколько вам необходимо. Другого, знаете, способы другого для того, чтобы похудеть или поправиться? Ну, просто нет. Если вы, у вас вес небольшой, да, если у вас есть желание поправиться, это значит, что вы, грубо говоря, не дополучаете тех веществ, которые вам необходимы. Значит, нужно прислушиваться к потребностям организма и точно так же идти за своими потребностями. Это вот про истинные желания. Знаете, есть такое свойство. Вот есть люди, например, при, когда нервничают, кто-то начинает есть наоборот очень много, и таких людей большинство, то есть пытаются заглушить свои истинные переживания, свои истинные чувства при помощи еды. А есть люди, которым наоборот на фоне стресса вообще не могут есть. Вот это про то, что заглушаются потребности организма в еде другими переживаниями это все сторона одной и той же медали вот. как попасть на матрицу стройности слушайте но можно перейти по ссылке в шапке профиля и вы попадете на первые три бесплатные занятия Стыдно признаться, меня спросили, сколько стоит. Олечка, пер... напиши, если ты есть, да, напиши, пожалуйста, стоимость. Стыдно признаться, я не помню, сколько она стоит. В любом случае, прежде чем платить, все равно все проходят бесплатные занятия. Для того, чтобы понять принципы, решить, нужно ли вам на этот курс и так далее. Так. Я хочу все-таки пройтись по вопросам, которые мне задавали: Как лишний вес зависит от мышления, причины появления лишнего веса. Ну, я вкратце об этом уже сказала: когда люди замещают свои истинные желания едой. Почему так происходит? Ребенок, когда рождается, для него грудь матери или еда, да? ну, если ты искусственное вскармливание. Это весь мир. Ребенок через вот эту вот еду, через грудь получает абсолютно все. Защиту от матери, любовь и ласку, тепло, спокойствие, все те потребности, которые необходимы ребенку. Он получает все равно, он сталкивается сначала с сосанием, с глотанием, я вам больше скажу, он еще и сталкивается со сладким вкусом, потому что молоко имеет сладкий привкус, отсюда потом еще и идет зависимость от сладкого тоже, это все в одну копилку. Более того очень часто бывает у ребенка болит живот он плачет, он сообщает что маме что... у меня болит живот мама что в первую очередь делает дает грудь не потому что она плохая не понимает что ребенку нужно в первую очередь, а потому что это естественный инстинкт такой материнский дать ребенку сначала грудь. ребенку холодно получает грудь. ребенок намок получает грудь. То есть вот такие вот все равно, э, ну, или, или еду, да, извините, я э, все-таки думаю о естественном вскармливании, да, но это же не все дети через это проходят. Искусственники точно также получают молоко, и оно теплое, оно сладкое и так далее. Вот. И потом, во взрослом возрасте, если э, у ребенка возникают какие-то такие сложности с общением с внешним миром. Он тоже очень часто получает конфету. Справился с заданием, получил конфету. Плачет, получил конфету. Пришли гости, принесли конфеты. А если это еще и связано с какими-то запретами... Например, конфеты ребенок не ест, но если гости, то тогда можно. Или если какие-то переживания, то тогда можно. То есть идет так называемое положительное подкрепление сладким или любимой едой. И вот эти вот все механизмы приводят к тому, что во взрослом возрасте... Люди просто едят больше, чем им необходимо. Формула очень простая. В стрессовой ситуации я срочно хочу сладкого. Я вас прекрасно понимаю. Именно поэтому на матрице стройности в первую очередь вы сначала обучаетесь тому, что вы оп определяете свои истинные желания, потому что, знаете, еще очень часто бывает как. Человеку кажется, что он хочет есть, а на самом деле он хочет спать. Или он хочет пить тоже очень распространенная история. Или он хочет просто отдохнуть. Вот ему просто нужно сесть в кресло и там закрыть глаза и 15 минут с закрытыми глазами посидеть, отдохнуть, подышать, расслабиться. Но ему организм, ему организм даже дает сигнал: мне нужен отдых но у нас же не принято отдыхать просто посидеть в кресле, потому что вдруг, знаете, вот как в кавычках мама увидит, что вы ничем не заняты, просто отдыхаете и заругает. Это все из детства может тянуться, что когда вы были ребенком, там вас кто-то поругал, что вы там не пол мыли или там посуду мыли, да, а просто вот сели, сели и сидите или легли на кровать и вас за это поругали. Все, организм замаскирует это, он же Умеет сам себя обманывать. Он замаскирует, что вы хотите есть, якобы. За это мама ругать не будет. Мама, может быть, даже похвалит, какой хороший ребенок, как хорошо кушает. Такое тоже есть. У взрослых часто проявляется забота через еду, потому что они по-другому свою заботу проявлять не умеют, не научились. Если накормили, какие все молодцы. Я молодец, что я накормил, и ребенок молодец, что он поел. Как-то так. Пока не съем все, что есть, не успокою. Шведский стол приговор для меня как будто это последняя еда в моей жизни. Я вас очень понимаю, так, этому тоже есть определенные причины, приходите на матрицу стройности. Даже первых три занятия помогут вам отслеживать и управлять этой ситуацией. Вот у нас сколько человек прошло? Потом совершенно спокойно ехали в отпуск к шведскому столу, да, где все включено, и приезжали минус 2 килограмма, минус 3 килограмма. Не плюс привозили, а минус. Для кого-то радость, если вообще просто съездить в отпуск и не поправиться, а уж похудеть, это вообще э, из ряда фантастики да, для многих людей. Почему это происходит? Потому что снимаются все запреты. Вы понимаете, что ваша еда от вас никуда не убежит. И вам очень легко становится управлять своими аппетитами. Вот как-то так. Так, я еще хочу, знаете, сказать про диеты. Я перепробовала огромное количество диет в свое время. Я вообще, знаете, исследователь, я очень люблю всякие разные методики, мне очень интересно бывают всякие вещи, и мне кажется, что я знакома со всеми диетами. Но От меня можно услышать иногда фразу, что диеты не работают, но это не... я покривлю душой в этом случае. Диеты работают, безусловно. Но что такое диета? Диета в переводе с греческого – это образ жизни. Понимаете, если вы придерживаетесь определенного типа питания с какими-то ограничениями, там кто-то не ест мясо, кто-то не ест, э ну, использует какой-то комплекс, там правильное питание, соотношение белков, жиров и углеводов, кто-то э -э вегетарианец, кто-то фрукторианец и так далее, да? Если это становится образом жизни в совокупности с физическими нагрузками, то есть какое-то сбалансированное питание, которое подходит именно вам, то, безусловно, диеты работать будут. Но диеты не работают тогда, когда вы посидели на диете. Не проработав свои психологические причины употребления лишнего веса, какое-то время организм мог сам себя держать в руках, да? но происходит все равно, рано или поздно, происходит срыв именно потому, что привыкли решать проблемы при помощи еды. И все равно этот срыв произойдет. У кого-то он происходит на сладкое, у кого-то он происходит на количество еды. После того, как происходит вот этот вот срыв, это же психологическое происходит, знаете, как эффект взрывавшейся бомбы. Человеку тогда сложно вернуться опять к тому образу жизни, который он вел. И опять начинается все по кругу. Организм очень быстро набирает все те килограммы, которые он сбросил. Почему? Потому что он боится. Особенно, знаете, вот среди тех людей, которые часто садятся на диеты, причем на разные диеты, вот им потом со временем все сложнее и сложнее похудеть. Именно потому, что организм привык что его все время сажают на диету. И что он делает после того, как хозяин тела сорвался, сорвался да? Он э скорее накапливает, потому что меня же скоро опять посадят. Но ну, он ждет, что его опять э скоро посадят на диету. Его опять скоро ограничат в каких-то продуктах. Есть один такой... Была история такая очень интересная. У меня была слушательница на марафоне, которая очень захотела киевский торт съесть, кусочек. Уж не знаю, что там просил у нее организм. Может быть, с набора каких-то орехов, которые вот в этом торте есть. Она, говорит, захотела киевский торт, пошла в магазин, этого торта не оказалось, и она тогда купила эклер съела его. Но ее след... не отпустила. На следующий день она пошла и купила Наполеон. Ее не отпустила. И только после того, когда она все-таки нашла киевский торт и съела, говорит, мне хватило всего лишь маленького кусочка. И вот после этого ее отпустила, и на этом закончилась ее тяга к сладкому на очень долгое время. Вот она с этого момента начала худеть, тогда, когда она позволила себе есть именно то, что она по-настоящему хотела. Это очень часто вот бывает, бывают ситуации, когда люди просто хотят заменить или замаскировать свои желания. Или еще одна была история такая, когда девушка говорит, хотела съесть курицу. Поэтому положила себе маленькое крылышко и многое гарнира. Я не помню, какого там, то ли рис был, то ли овощи какие-то. Я говорю «А чего ты положила гарнир? Много?» Она говорит «Чтобы курицы много не съесть». Я говорю «Ну ты же хотела курицу?» Она говорит «Ну да». Я говорю «Почему ты себе не позволила курицу?» Вот эти вот запреты психологические, да, что то, что я хочу, мне или нельзя, или можно только очень мало. Вот эти вот психологические запреты снимаются в первую очередь. Просто это необходимо для того, чтобы потом было качественное проживание своей жизни. Потому что, знаете, еще вот я простройность. Не стройность как таковая важна, а важно ощущение себя здоровым. Ощущение себя энергичным, легкость движений. Может быть, здесь даже и вес не имеет большого значения как таковой, да, но вот это вот качественное проживание своей жизни, оно все отсюда, потому что если люди съедают больше, чем им необходимо, или не то, что им необходимо, они начинают плохо себя чувствовать. Как отучить подростка 13 лет от сладкого? Хорошие вопросы. вообще часто приходят вопросы по поводу того, что делать с детьми и можно ли детям на матрицу стройности? Смотрите, я за то, чтобы если речь о детях, чтобы родители прошли матрицу стройности. И декларировали принципы питания по матрице стройности, декларировали в своей семье только личным примером. Если вы будете запрещать подростку есть сладкое в 13 лет, это ничем хорошим не закончится. Потому что тут еще идет протесты сопротивления, переходный возраст. Вы можете только усугубить ситуацию этим. С другой стороны, нужно еще понимать, что в этом возрасте детям необходимо огромное количество энергии. И для ума, потому что очень много уходит, они в этом возрасте очень много учатся всему, да, там начинаются какие-то поступления, углубленные изучение всяких предметов. Это и мозгу необходима глюкоза, и организм растет, они вытягиваются в этом возрасте сильно. И, конечно, детям нужна качественная еда. Но, в первую очередь, я за то, чтобы со своими подростками больше общаться, дружить. Разговаривать и принимать участие в их эмоциональном состоянии. Потому что я не знаю, да, какая у вас ситуация со, с вашим подростком, есть ли у вашего подростка лишний вес и так далее. Бывает, что дети перерастают. Но вот я еще раз повторюсь: что: во-первых, личный пример, и во-вторых, участие в его жизни, причем, знаете, участие, участие, не ругать его за то, что он делает, а вместе с ним решать. Вопросы, которые его беспокоят, с, ну, с доброй душой. Ну вот, вот как-то так. Я бы даже рекомендовала, возможно, терапию вам отдельно и подростку отдельно. Для того, чтобы. Потому что если вы ему будете запрещать, еще раз повторюсь: запрещать ей сладко. Поверьте, в 13 лет он найдет способ, как съесть то сладкое, которое ему запрещают. Хорошо, если только сладкого касается так все вокруг едят с удовольствием и все поощряют меня есть а я не хочу организм как будто не требует ваше право если у вас все в порядке с весом то вы имеете право не есть даже если вас вокруг все просят это знаете очень круто если человек четко отслеживает свои переживания физически физиологические, и говорит: Я не хочу есть и не ест. Пьет воду, например. Я вам могу рассказать, как для маскировки можно, что можно сделать. Можно положить себе в тарелку, еду и не есть. Поверьте, никто не заметит, что вы не съели. У ребенка очень выборочное пищевое поведение. Поможет маме матрица стройности? Ой, хороший вопрос. Мне кажется, я на него ответила. Ну, да, если вы разберетесь со своими пищевыми привычками, вы по-другому будете смотреть на своего ребенка. Знаете, дети до такой степени честны с собой, часто бывают прямо до продолжительного возраста. И долгое время они не едят те продукты, которые им не нравятся. Ну, значит, их организму эти продукты просто не нужны. Мой вес ниже нормы. Я... Ага, ваш вес ниже нормы. Тогда вам надо разобраться. Смотрите, вот тут тоже очень интересная ситуация. Но это с вами нужно индивидуально, конечно, пообщаться для того, чтобы разобраться. Возможно, у вас протест. Если вас вокруг все уговаривают, то, возможно, у вас какие-то непрожитые детские эмоции, когда вас заставляли в детстве есть. И поэтому вы продолжаете протестовать против окружающих. Вам кажется, что вы не хотите есть. Именно потому, что вы не разделяете свой психологический протест против того, что вас уговаривают на еду, и настоящую физиологической потребность. Ну, то есть так... В прямом эфире я, конечно, не могу сейчас разобраться в вашей ситуации, но это может быть про это, может быть другая причина, но может быть про это. Вы еще тоже не сбрасываете со счетов, конечно, работу гормональной системы, например, щитовидной железы, может не быть аппетита по каким-то другим причинам, да, аппетита там, или приглушенное чувство голода. То есть надо, конечно, в первую очередь провериться у эндокринолога, и если у вас все в порядке, то тогда уже, конечно, разбираться с психологическими причинами. Вот следующий такой комментарий хороший. У меня проблема, что ем быстро, прямо неловко, но замечаю тогда, когда наелась. Тоже причина, может быть, чисто психологическая, то есть, возможно, вас в детстве подгоняли, ешь быстрее, да? Я была маленькая, я еще видела была на вокзале мы с мамой были и там одна девушка кормила своего ребенка маленького из ложечки и переговаривала гамай швидше бога возгавая это по украински ешь быстрее потому что ворона съест такая симпатичная такая фраза да но вот может быть у вас тоже такая реакция подсознательная. Да, возможно, вас когда-то напугали, что еда закончится, если вы медленно будете есть. На «Матрице стройности» делаем специальные очень простые и очень интересные упражнения, которые помогают замедлиться. Это тоже, как... я не хочу сказать «проблема», но частая реакция современного человека на еду. Так. так вот, почему диеты не помогают? Диеты помогают только в том случае, если они становятся постоянным образом жизни, когда вы выбираете. Знаете, есть такие люди, которым вот, которые в восторге от, от какой-то диеты. «Вот я была на такой диете, вот я похудела, вот мне это помогло, вот мне это классно». И, если... И рекомендуют эту диету другому человеку. А этому другому человеку именно эта диета не подходит. Потому что для его организма нужны другие вещества. Именно поэтому э я за то, чтобы каждый человек выбрал свою диету, тут диета, в кавычках, и она будет максимально физиологичной и максимально правильной тогда, когда человек ответит на вопросы, какие именно вещества необходимы моему организму, на что именно вас больше всего по-настоящему тянет. Это вы сможете определить сначала разобравшись в своих психологических проблемах и проблемах, pardon, не проблемах, психологических реакциях на еду. И после этого садитесь на ту диету, которая вам подходит. Вот правда, если вы пробовали диету, но не можете и знаете, что она вам помогает, но срываетесь там похудела на 10 килограмм, а потом опять поправилась, потому что не смогла больше на ней сидеть, потому что там устал организм, да, захотелось там каких-то других вкусняшек, от которых я поправляюсь. Еще раз повторюсь, именно потому что организм держали в ежовых рукавицах, а он хотел на свободу. А если вы правильно разберетесь в своих истинных потребностях и будете давать организму абсолютно все без каких-либо ограничений, то у вас не будет этих срывов как таковых. Если я себе разрешу сладкое, то я буду его тоннами есть. Вам так только кажется. Я не знаю, вспомните ли вы эту ситуацию или просто подумаете о том, что если, вы, если перед ребенком положить гору конфет, то он съест столько конфет, сколько ему необходимо. И если не будет запрета на эти конфеты, то поверьте, ребенок все конфеты за один раз не съест. Вот точно так же происходит и со взрослыми на матрице стройности. Вы получите такие инструменты, при которых у вас просто изменится отношение к себе, к своим потребностям и к своим переживаниям. Может показаться, что вы будете есть без ограничений, но в, первом, в первый же месяц вы сможете почувствовать, что это ушло не пойми куда, у вас откроются глаза. Я всегда говорю, что вы на матрице стройности просто учитесь есть по-другому. Вот знаете, как будто бы заново. Как, как маленькому ребенку даете прикорм. Но исключение то, что вы не садитесь на диету. И первое, что я, можно сказать, даже заставляю сделать, это снять все ограничения свои. Вот все те ограничения, которые вы себе ставили, в первую очередь снимаются. Расскажу историю, я рассказывала ее не один раз. Еще раз повторю, она из моих любимых. Когда я вот интенсивно худела в свои 36-37 лет, как раз вот в период создания матрицы. Сейчас мне 49, я напомню или там, просто сообщу тем, кто не знал. Значит, я тогда работала тренером по технике продаж в компании Евросеть в Украине. И чем весела эта история, я когда похудела, я тогда похудела на 22 килограмма. Сотрудники, знаете, они просто заглядывали ко мне вот в сумочку, что я принесла с собой, какую еду. А я приносила в лоточки, как сейчас помню, вареники с картошкой». И мне говорили «Аня, ну такого же не может быть!» «Ну вот так». Вот И тогда даже прошлась волна слухов, что «Калантерная» так похудела по всем филиалам, я приехала в Киев на сбор тренеров тогда и помню такой восторг, как меня встречали, говорили, Боже, Аня, как ты похудела? Ну вообще, другой человек, и там многие знакомые, кто-то там переживал за меня, думали, что я заболела. Я говорила, нет, я целенаправленно худела, я прямо получаю от этого удовольствие, и ем действительно то, что я хочу, и варененький с картошкой в том числе. Вот, это было для меня прямо таким важным и значимым. И оценка коллег тоже мне была, конечно, очень приятно. Вот как-то так. Поэтому, вот по поводу сладкого, как продолжение да, этой истории, я вам могу сказать: именно поэтому запрещенных продуктов у нас нет на матрице. Вам достаточно просто проверить, пройдя. Три занятия. Вы в эти три занятия очень много поймете. Единственное, что я должна предостеречь. Очень многим кажется, что за эти три занятия я все поняла. Я вот все поняла про матрицу стройности, про их принципы. Мне все понятно. Есть циклическая работа. Начало такое действительно очень простое, но потом возникают те или иные... Вопросы, которые тоже необходимо прорабатывать. Поэтому тремя занятиями, если вы, вправду, хотите похудеть, для вас это важно, вряд ли обойдешься, но... но можно и тремя занятиями тоже похудеть. Приходят мне время от времени отзывы и письма в директ. Когда мне говорят Аня, была всего лишь на ваших бесплатных занятиях и похудела. Ну, на хорошее количество килограммов. Комментарий чудесный. Я приехала с отпуска, все включено, минус 2 килограмма, потому что ела что хочу и когда хочу. Я вас поздравляю и большое вам спасибо за этот комментарий. Мне это очень приятно. Так, диета совсем не мое. Мне лучше поголодать. Пробовала интервальную класс, потом срыв. Безуглеводную вообще класс, опять срыв. Но вот это про то, что вы что-то где-то нечестны со своим организмом. Вот знаете, тоже вот еще историю расскажу. В матрице стройность я... Как? Знаете, вот меня спрашивают, как вы относитесь к голоданию, к интервальному голоданию, к... Как, как, как? Сыроедение поди, Нет, нет, не сыроедение. Я сейчас про ограничения в еде по времени, да, вот, ну, в общем, голод... да. Да, голодание и к интервальному голоданию, к разгрузочным дням. Вы знаете, я к этому отношусь хорошо. И сто э, процентов это доказано там множеством ученых. Это идет на пользу организму, вот это вот облегчение когда организм не получает эту нагрузку пищевую. Но фокус заключается в том, что очень важно идти за настоящими физиологическими потребностями организма. Я вам, возможно, сейчас приоткрою какую-то часть из «Матрицы стройности», я попытаюсь, как неискушенным людям, которые не в «Матрице», я попытаюсь вам рассказать, как это происходит. В какой-то момент если вы организму даете то, что он хочет, тогда, когда он хочет, и столько, сколько он хочет, он расслабляется и делает так, фух, меня перестали кормить, чем попала, да, мне дают то, что я хочу, прислушиваются к моим желаниям, можно и сделать себе разгрузку, то есть вот разгрузочный день. И организм не передает сигнал чувства голода своему хозяину мозг. Вот я за такие разгрузочные дни... И бывает, что происходит естественное голодание. У кого-то 24 часа, у кого-то 36, у кого-то 48, у кого-то 72... И потом только организм начинает подавать сигнал о том, что он хочет есть. Кто-то пугается этих состояний. Ой, я не хочу есть, я поем, потому что надо. Но это неправильный подход. Начинаемся сначала. А Кто-то очень легко и с удовольствием выходит из этого состояния. Потом организм просит какой-то зелени, например. Ну то есть все происходит физиологично, естественным образом. И вот в том же самом интервальном голодании можно сказать, что я тоже придерживаюсь интервального голодания, ну, то есть я отслеживаю свою потребность в еде. Да? То есть бывает, что я там, могу позавтракать в 6 часов вечера, а бывает, что я просыпаюсь с чувством голода, и тогда я совершенно спокойно и с удовольствием поем в 8 утра или в 10 утра, или там в 6 утра такое тоже бывает, потому что я рано встаю. Вот если вы используете вот это вот интервальное голодание, да и в какой-то момент вы проснулись, например, испытываете чувство голода, но вы не даете себе еду, потому что у вас интервальное голодание, да? Вы можете испугать ваш организм, который попросил у вас еды, и именно поэтому произойдет срыв. Вот мне кажется, что в вашей ситуации это похоже на правду. То есть вы как бы Усилием воли сажаете себя на голод, но именно в этот момент вашему организму именно голод не нужен по каким-то своим причинам. Это может быть лунный день, ретроградный Меркурий, день цикла, стресс на работе, вы не выспались и так далее. Очень большое количество причин может быть и совокупность их. Или там вы летели в самолете, или вы там поехали в командировку, я не знаю, все очень много всяких разных стрессовых ситуаций, может быть, даже вы порадовались очень сильно, и у вас на следующий день может быть такая реакция, потому что накануне вы потратили много энергии, и организм просит, чтобы вы его чуть-чуть побольше покормили, а вы ему не додаете. Вот. Именно поэтому со временем происходит срыв, потому что организм все равно физиология все равно сильнее в этом случае будет по отношению к вам. Да, я хочу вернуться все-таки к упражнению есть как королева. Я его списала со своего мужа. Мы когда вот начали с ним жить, он мне рассказал такую историю, что он там где-то был, то ли в гостях у кого-то. Ну, в общем, кого-то он видел. И говорит, ты представляешь, я зашел на кухню, она там ела прямо со сковородки с такими вот огромными глазами. И это было тогда для меня, знаете, очень показательным таким моментом о том что была грешна признаюсь да вот для меня тоже было совершенно в порядке вещей поесть на бегу схватить что-то вот из холодильника достала в рот закинула но я тогда сильно задумалась именно о культуре питания о том что происходит когда люди хватают на бегу или едят прямо со сковороды нет включенности в этот Процесс наслаждения едой. Именно поэтому у нас в матрице стройности есть принцип правила работы, правила матрицы ем как королева, чтобы вокруг не было. Но если вы дома тут понятно да поставить тарелку, приборы, никаких поеданий еды из кастрюли попробовать можно, но есть, только из тарелки, только приборами специальными для этого предназначенными. И в том числе, даже если вы находитесь на природе, на пикнике, где-то в дороге, создать себе условия максимально комфортные, представить, что вы королева, и как бы королева поступала в этой ситуации, как бы она ела, да, если бы она оказалась в таких условиях. Да, еще, знаете, вот еще одну историю такую расскажу. Из серии моих любимых. Когда-то ко мне пришла девушка похудеть. Она работала моделью. И ее задача, ей нужно было похудеть на 1 килограмм. Для того, чтобы участвовать в кастинге. Потому что 50 это было уже много. Она весила 50. Ей нужно было для того, чтобы пройти этот кастинг. Ей нужно было весить 49. Что их там взвешивают. Вот. И значит она тогда села там на какую-то диету, она поправилась после этой диеты на 2 килограмма, потом она опять похудела до своих 50, в итоге она дошла до меня. В общем, мы долго разбирались, и я как сейчас помню, ей очень хотелось домашнего творога. Я ей разрешила этот творог, то очень условно. Я ничего не запрещаю, ничего не разрешаю. Да? Каждый человек разбирается со своими истинными потребностями. В общем, она сама себе разрешила этого домашнего творога, съела со спокойной душой. Через время она похудела на этот один килограмм, и она потом пришла ко мне рассказать, чем же закончился ее кастинг. Она выиграла участие в этом конкурсе, она была там на обложке какого-то журнала, там все у нее было замечательно, и, говорит, я когда пришла уже фотографироваться, я пришла с батончиком Марс, и говорит, и там были еще какие-то модели, и говорит, вот перерыв, я оперлась на стенку, открыла этот Марс и начинаю его есть, и, говорит, и вокруг меня столпились девочки, и говорят, что ты делаешь, как, как ты можешь, она говорит, а мне можно. <свят> вот и это, знаете, это вот вот это вот дорогого стоит быть самой собой и позволять себе то, что э -э то, в чем есть потребность. То есть вот, может быть на фоне этой истории тоже э -э такой вот вам пример, что можно и Марс, и домашний творог, и что там еще, что там еще вы запрещаете пельмени. себе и пельмени, и вареники с картошкой. Да. Ира вспоминает про пельмени, потому что это ее история. Ира очень любила пельмени, и, в общем, благодаря «Матрице стройности» она их может себе позволить. От молочки только отказалась, только сливочное масло и сыр. Вот, Кстати, по поводу молочки, знаете, говорят, что чуть ли не 95 процентов Взрослых людей не могут усваивать коровью молочную продукцию. Значит, вам, как подсказка к этому, я это слышала тоже, наверное, больше десяти лет назад уже: что козья продукция очень легко и хорошо усваивается организмом. Можете поэкспериментировать, если вы любите молочные продукты. Я не знаю, как где, но по крайней мере, в в тех городах, где я бываю много и долго, да, если мне хочется прямо молочной продукции такой-то, я стараюсь выбирать козью. И козьего сыра очень много, и козий творог я видела, ну уж козье молоко тоже, и йогурт козий, в общем, все, что угодно есть. Ну вот как-то так. Это вот такая вот такое от меня просто, потому что я увидела этот комментарий просто вам как подсказка. Это не означает то, что прямо нужно себе отказывать в молочных продуктах, но опять-таки, знаете, вот если вспомнить себя в детство, в детстве бывает, что дети в каком-то там возрасте, обычно это семь, восемь, 10 лет, отказываются просто от молока. Они начинают говорить "фу", "бе" и вообще вот просто перестают молоко употреблять. Но добрые взрослые каким-то таким всем известным способом да, уговорами или шантажом все-таки опять переключают внимание ребенка на то, чтобы есть молочные продукты и вот как бы получаем то что получаем убираются вот это вот желание есть те продукты, которые действительно организм просит, потому что надо бы якобы разнообразная еда, ребенку. Я сейчас, знаете, прямо вот вспоминаю про своего сына и думаю об этом. Вам рассказываю и думаю о том, что еще в прошлом году, когда моему ребенку было 8 лет, он с удовольствием ел сырники. Это прямо была любимая его еда. И мы знали, что в любом ресторане я могу заказать ему сырники, например, вот если мы где-то в поездке, и он их гарантированно съест. И сейчас... Настал тот день, когда фигушки. Все, он сырники не ест, и сырники больше не заказываем. Особенно если там изюм. В общем, сейчас он ест сырники вообще. Ни с изюмом, ни без изюма. То есть, по всей видимости, период поглощения молочной продукции, крови, у него закончится. Козий сыр вместе со мной он ест с удовольствием. Вот вам такая вот лакмусовая бумажка. Это я про честность с собой пробуйте козьи продукты кисломолочные, и, возможно, вам так понравится, что вы захотите это употреблять. И есть такое мнение среди всяких разных диетологов, нутрициологов, кто там еще питанием занимается, в общем, разных медиков и других исследователей, что основная причина целлюлита – это как раз кисломолочные продукты. Ну и плюс те продукты, которые содержат в себе всякие присадки. Это всякие сладкие воды, там консервы, которые содержат в себе всякие закрепители и так далее. Вот еще такой комментарий «А я без мяса, как мне кажется, не могу». Я тоже без мяса не могу. Я... У меня был период, я даже была сыроедом. Полгода я была на сыроедении. Я не смогла. Я просто стала так себя плохо чувствовать, что я просто с этим завершила этот эксперимент. Вот. Ну, вот, вот как... В сыроед, в смысле, что я употребляла одни овощи. Были у меня там попытки не есть мясо из пацифических соображений, не смогла. Питание и спорт должны быть частью образа жизни, и тогда все будет отлично, и не будет срывов. Совершенно верно, я полностью согласна с этим определением, но для того, чтобы это стало комфортным образом жизни, это должно доставлять удовольствие. Вы понимаете? Мы живем для того, чтобы быть счастливыми. И еда, и спорт должны доставлять нам истинное удовольствие. Истинное. Мы должны наслаждение едой вшито в наш мозг. И в наш образ жизни мы должны по-настоящему наслаждаться едой. А по-настоящему мы будем наслаждаться едой не тогда, когда мы будем употреблять вредные для организма продукты и пищевой мусор. Это все замещение настоящих потребностей человеческих. Я против пищевого мусора, я против всяких чипсов, сухариков и так далее. Тем не менее, иногда можно, изредка можно, можно абсолютно все смотря что вы хотите получить при помощи еды Признайте себе честно ответьте на вопросы что вами движет и тогда можно абсолютно все вот и спорт точно также должен не выматывать не изводить вас а должен приносить вам удовольствие и тогда это станет образом жизни и тогда все будет хорошо и тогда вы будете выглядеть молодо здорово и так далее. Вот а наше время подошло к концу. Я вас благодарю. Я напомню вам о том, что попасть на марафон на бесплатную часть марафона Матрица стройности можно, перейдя по ссылке в моем профиле в шапке профиля. Если что-то пойдет не так, пишите мне в директ. Я всегда вас добавлю, вам ответят менеджеры. Ваши контакты добавят, и вы попадете в группу. Если есть вопросы, задавайте их лучше в директ, и тогда вы гарантированно получите ответ. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за внимание и до скорых встреч! Пока!